Вы когда-нибудь задумывались, что такое цифровой маркетинг? Маркетинг – это, в принципе, любой контакт вашей компании с внешним миром, пусть даже самый незначительный. И основная его задача – создать входящий поток заинтересованных лиц. То есть это так называемый «lead generation». Что же тогда из себя представляет уже цифровой маркетинг? И как он еще называется – это «digital» или «интерактивный маркетинг». Это внедрение и применение всех возможных видов и инструментов цифровых каналов для продвижения бренда. И на данный момент он включает интернет, мобильный маркетинг и некоторые виды экспериментального и специфического маркетинга. Невероятный плюс заключается в том, что вы или ваша компания постоянно находитесь в информационном поле потенциальных клиентов, что позволяет достигать целевую аудиторию как в офлайн пространстве так и в онлайн-среде. Но также следует заметить, что цифровой маркетинг – это, знаете, не жесткая такая какая-то система, а правильно подобранный, высокоэффективный метод увеличения продаж и получения прибыли. И думаю, ни для кого для вас не секрет, что в наше время, вот, знаете, все так очень стремительно меняется и все движется вперед. И действительно наш мир, он стал намного быстрее, он стал прозрачнее, и он стал намного интереснее. Даже за последние пять лет, на самом деле, это движение, это стремление вперед, оно очень ощутимо. И это действительно это свойство уже нашего времени, когда технологии порывисты, и мы стараемся не отставать. И только в таком мире, когда все стремительно меняется, мог возникнуть диджитал маркетинг на всех его проявлениях. И в нашу жизнь, как вы помните, сначала появились сотовые телефоны, затем у нас появился интернет, социальные сети. И в наше время, на самом деле, мы уже свою жизнь уже без них ну, практически не представляем. То есть, как только мы просыпаемся, большинство из нас, особенно молодежь, тут же они не успеют умыться, проснуться свой смартфон, айфон, и уже в социальных сетях узнать, что там творилось этой ночью. Каждый из нас – это маленькая частичка уже какого-нибудь сообщества. И так уж повелось, что человек – существует такое социальное, а так как всемирная паутина в действительности охватила все и всех, все чаще мы добавляемся и вступаем в какие-либо интернет-группы или сообщества. Однако не каждый понимает, что это всего лишь малая часть цифрового маркетинга, комплексного продвижения товаров и услуг в глобальной сети. На самом деле существует еще огромное количество каналов, и тут уже ранее упомянутые социальные сети, которых сейчас невероятное количество, и радио, и телевидение, и многое другое. В общем-то, цифровой маркетинг ⁇ это некая совокупная такая дисциплина по продвижению товаров и услуг основанная именно на цифровых технологиях. И, опять же, каналы для получения такой информации, они постоянно расширяются. Об этом свидетельствует постоянно растущий рынок девайсов и гаджетов. Но я думаю, что многие заметили такой момент. Вот только вы вроде купите какой-то, я не знаю, там новый планшет, ноутбук или телефон, и через месяц -то он уже, собственно, и новинкой это не является. Все очень-очень быстро. И совершенно невозможно представить современную жизнь уже без этих всех наших гаджетов. Но и в цифровом маркетинге есть две стороны медали. Вы можете быть объектом влияния, а можете сами воздействовать на окружающий мир. Мне гораздо интереснее уже второй вариант. Я думаю, так как люди здесь у нас собрались достаточно такие интересные, в столь позднее время не спящие, значит они и заинтересованные, я думаю, что говорить мы будем Именно во втором варианте, как с помощью цифрового маркетинга повысить свои продажи и увеличить прибыль.